Приветствую всех тех, кто интересуется или тем более занимается переработкой пластика в наше непростое время. Я, ребята, продолжаю свои эксперименты по получению прутка 1.75 в наколеночных, как вы видите, условиях. Ничего в этом, кстати, не понимаю. Из -под пластика, из того самого пресловутого пластика, из которого делаются бутылки с питьевой водой, с различными напитками. Целый месяц я пытался снять это видео. Очень хотелось получить хоть сколько-нибудь приемлемый результат, но... А, то одна проблема выскакивает, то другая, и все их пришлось устранять, поэтому сейчас я вам расскажу про те изменения, которые я внес в свою экструзионную линию самодельную, а потом мы ее запустим и мы посмотрим, может, сегодня хоть что-нибудь у меня получится. Погнали! Пожалуй, самое главное изменение заключается в том, что я поменял движок, теперь у меня стоит шаговый двигатель, как вы видите. А, смысл этой замены а, очень прост. Мне нужны постоянные обороты на шнеке. Чем ближе я стал приближаться к хорошему результату с прутком, тем больше стало видно, насколько сильно влияет стабильность вращения экструдера на диаметр прутка, на его ровность. Пробовал со старым движком разные подходы. Ну, Во-первых, вот вы видите, у меня здесь весьма наивный энкодер распечатан. Пробовал использовать обратную связь. Но понятное дело, что она работает с задержкой, стабильных оборотов она все равно не дает. Также я пробовал старый движок подключать от лабораторного блока питания, понижая напряжение, таким образом понижая обороты на двигателе. Питал я его от 2,5 вольтов, и ток, соответственно, возрастал, так как шим-регулятор я при этом не использовал. Ток возрастал при увеличении нагрузки автоматически. Но и этот способ питания все равно не давал мне стабильных оборотов, потому что все равно есть какая-то определенная задержка во всем этом. Почему, собственно, падают обороты? Потому что вот здесь, вот в зоне загрузки, хлопья попадают между трубой и сверлом, и экструдеру таким образом нужно эти хлопья перекусить. А хлопья здесь бывают разные, здесь есть и кусочки горлышек, и кусочки донышек, в общем, достаточно толстые они. Таким образом, экструдеру нужно очень много мощности прибавить, чтобы их перекусить. Теперь, значит, у меня стоит шаговый двигатель. Питается он вот от этого серверного блока питания HP, который дает нам 12 вольт и 48 вольт. Ампера я не помню, но, в общем, здесь с запасом. Драйвер DM556, максимально 5,6 ампер дает. Сейчас на мотор на этот идет 4 ампера. В общем, все это должно нам сейчас дать... Максимально стабильные обороты и, соответственно, максимально э, стабильный диаметр пруточка. Еще одна проблема, которая выявилась в зоне подачи, заключается в том, что хлопья, э, по мере их поглощения экструдером, они осыпаются не сразу же, а там образуются такие пещерки, пустоты. И мне сдается, что эти пещерки впоследствии дают, э, из-за неравномерного поступления хлопьев, они дают пузыри на э, экструдере, то есть пруток э, в том месте, где выходит пузырь, он становится, понятное дело, тоньше. И чтобы этого не происходило, я сюда установил вот такой вот э, вибрирующий небольшой мотор 5-вольтовый. Вот так вот он работает. Этот мотор будет шатать бункер, и, соответственно, хлопья будут осыпаться гораздо более охотно. На стволе экструдера появился дополнительный нагревательный элемент, раньше его не было. Поставил я его после того, как погонял экструдер без сопла и без фильтра, и обнаружил, что из него выходят вот такие вот колбаски, которые снаружи покрыты расплавленным пластиком, а внутри хлопья такие, такие же, какими они и были на подаче. То есть не весь пластик у меня проплавляется, пока идет по стволу. Ну, во-первых, я понизил обороты, сейчас я стараюсь придерживаться 5 оборотов в минуту. Ну и поставил вот этот нагреватель, на 280 градусах он работает. Здесь пластик идет, максимально расплавляется, прогревается, дальше начинает остывать. Здесь у меня стоит 250 градусов на этих двух нагревателях, а на этих 230. То есть я думаю, что градусов до 240, наверное, он охлаждается. Ну и вот здесь вот у меня появился уголок, чтобы пластик тек сразу же в воду. А, так гораздо удобнее запускать экструзию. Ну и так как температура ствола повысилась, чтобы тепло не переходило в зону подачи, я изготовил вот такой вот радиатор незамысловатый. А, на удивление, хорошо работает, то есть здесь пальцем нельзя прикоснуться, а здесь можно его держать, как бы тепло отнимается радиатором. Советовали мне, кстати, здесь в комментариях сделать термобарьер, но я в других а, роликах на YouTube это видел. Два фланца, между ними фанерка. Но я точно знаю, что я такой термобарьер на коленке не изготовлю, только испорчу эту трубу. Поэтому такой радиатор, я считаю, очень удачное решение. А, что еще? А, да, экструдер я теперь утепляю минеральной ватой, для того, чтобы тепло также шло все внутрь, проплавляло пластик, не рассеивалось наружу. Ну и теперь переходим к ванне. С ванной, ребята, было больше всего мороки, потому что без правильной конструкции ванны ни черта не получится. Пруток внутри ванны гуляет, и его нужно каким-то образом направлять. Разные варианты пробовал. Вот, например, ролики у меня остались. Но ролики нам сегодня не потребуются, потому что самым хорошим и простым решением оказалось использовать вот такой вот алюминиевый уголок. Как вы видите, в воду он погружен не полностью. Примерно ширина вот этого канала... Может быть, сантиметр, может быть, полтора. И вот так вот до самого начала он идет. Здесь установлена водяная помпа. Я раньше ее не ставил, сегодня будем ею пользоваться. Она будет добавлять холодную воду вот сюда. И в целом обеспечивать циркуляцию холодной и горячей воды. Кто писал в комментариях, что ванна должна быть короче, ребята, вы не правы, потому что PET-пластику даже диаметром 1,75 нужно очень много времени, чтобы охладиться и не кристаллизоваться. Поэтому ванна нужна именно такой длины, это примерно полтора метра. Ну и вот здесь вот на вытяжном устройстве я сверху поставил мягкий ролик. Это ролик для разглаживания обоев, купленный в Максидоме. Он очень хорошо подошел по диаметру. И он за счет своей мягкости так сильно не колеблет пруток. Соответственно, всякие неровности, которые в начале экструзии у вас обязательно будут, он спокойно прожевывает. И это способствует также отсутствию колебаний внутри ванны. Что, ребята, экструдер утеплил, разогрел. Сейчас запускаю. Включаю блок питания. Сразу заработал пулер. А, включаем, с позволения сказать, вибратор, чтобы потом не забыть. Да, теперь 48 вольт на мотор включаем. Так, мотор у нас пошел. Сейчас поставим скорость а, 1900 шагов. Мне дает 5 оборотов в минуту. А Сейчас прогоняю старый пластик. Как только пойдет новый, ставлю сопла и начинаем протяжку. Ребят, сопла я оставлю 4 миллиметра диаметром, не 1,75 миллиметров и не 2, потому что больше диаметра сопла это второй секрет успешной протяжки прутка из PET пластика второй после вот этого алюминиевого уголка в ванной. Видно, что выходят пузыри. Попробую подождать, пока они кончатся. В общем, ребята, с пузырями особо лучше не стало. Все равно периодически проскакивает воздух. Запущу так, по крайней мере, покажу а, всю протяжную механику. И вот так вот прямо рукой беру и пробую протянуть пруточек. Пинцетом это делать еще менее удобно, чем рукой. Все-таки очень мало места. И шланг здесь еще мешается, который я сегодня добавил. Но вот так вот, вот так вот потихонечку. Мы тянем, тянем, тянем. Вот в таком состоянии его можно тянуть очень быстро. Соответственно, он станет тоньше, его можно потом руками порвать. Рвем руками и засовываем в вытяжную. Вот и все. Процесс пошел. Дальше для его фиксации я сюда кладу вот такую железную балду. Вот, но мы видим, что вытяжное работает сейчас значительно быстрее, чем нам нужно. Поэтому мы сейчас замедлим скорость вытяжного устройства. Так, и вот мы видим, что пруток уже пошел потолще. Примерно, не, все-таки меньшего диаметра, чем нам нужен. Но где-то уже миллиметр и два, наверное, есть. Руточек гибкий, можно завязать в узел, он не ломается, видите как тянется, то есть качество пластика хорошее, по профилю не сказать, чтобы он круглый. 1,20, 1,56, 1,30, 1,53. Так, погрешности нам а, штангенциркуль не дал никакой 130 150 ну то есть можно еще наверное понизить скорость пулера и давайте попробуем включить помпу интересно как она будет влиять на пруток да мы видим что пруток резко повело ну ладно попробуем пока без нее вот так вот ребята идет процесс Вытяжной работает безукоризненно, если бы не засоры, которые попадаются сейчас в пластике, было бы вообще идеально. Ну вот, например, один бежит. А вот это пузырь, который опять появился. Вот таким образом выходит воздух из сопла. Видимо, так я их до конца и не поборол. Сейчас, ребята, самое время рассказать, почему именно сопло должно быть большего диаметра, чем пруток. Потому что только таким образом, когда диаметр прутка изменяется, когда пруток растягивается, только тогда он у нас идет в натяжку, и никаких колебательных движений он не может совершать. Если вы поставите сопло того же диаметра, что и пруток, который вам нужен, вы не сможете его никак натянуть, потому что если вы его натянете, диаметр прутка у вас изменится. Перед вами первые кадры печати получившимся прутком. Температура сопла 260 градусов. Температура стола 0 и диаметр сопла 1 мм. Также включен обдув. Печать идет через Bowden экструдер, так как директ-экструдера у меня нету. Диаметр прутка 1,3-1,6 мм. Сильно плавает. Ну, качество вы сами можете видеть какое. Все-таки еще слишком много требуется внести доработок. Предпринял несколько попыток напечатать кубик, к сожалению, ни одна не увенчалась успехом по причине того, что на прутке а имеются локальное утолщение, например, как вот это вот. И эти утолщения застревают в хот-энде, не дают прутку идти дальше, даже несмотря на то, что через болден трубку они проходят. Качество печати вы сами видите какое, конечно, гордиться здесь нечем. Но радует то, что пэт пластик сохраняет свою гибкость и прозрачность. Даже при использовании сопла 1 мм с обдувом он успевает остыть и не кристаллизоваться. Это радует. Вот. Ну а что касается прутка, вы сами видите, сколько здесь в нем засоров. Но что гораздо хуже, помимо засоров есть участки, которые просто утолщаются сами по себе. Это связано с тем, что а, в расплаве, в экструдере присутствует пластик с разной вязкостью. Я, например, в интернете читал, что бутылки от Mountain Dew, зеленые такие, они обладают большей вязкостью и более высокой температурой плавления, нежели обычный а, прозрачный PET-пластик. Поэтому следующий мой шаг будет заключаться в том, что я сменю сырье, надроблю только прозрачных бутылок, и таким образом получу однородный пластик, чистый, без каких-либо засоров, и с новым сырьем уже попробуем дальше улучшать этот результат. Вот. Ну а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал и поставьте, пожалуйста, лайк, потому что я очень много времени убил на то, чтобы снять это видео. Есть а, интересные эксперименты, связанные с PET-пластиком, а, связанные с добавлением в него присадок, для того, чтобы изменить его характеристики. Так что, чтобы все это не пропустить, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Увидимся!